всем привет хочу сделать небольшое объявление и приглашение я объявляю конкурс конкурс название лучшего чтеца рекламных роликов дубляжа актера дубляжа и аудиокниги в эти дни Среда, четверг и пятница, 20, 21 и 22 апреля я буду проводить на ютубе прямые эфиры. Буду разбирать ваши конкурсные работы. И в последний день в пятницу, 22 числа, выберу кого-нибудь из вас в качестве победителя. А что за приз? А приз следующий. 25 числа у меня запускается... Такой уже серьезный, продвинутый курс для людей, которые хотят заниматься озвучкой. Называется он «Диктор ПРО». Там у нас исключительно практика, и там мы будем как раз прорабатывать вот эти вот серьезные, правильный подход к озвучке за кадром, дубляжа, аудиокниг и так далее и тому подобное. Но более подробно об этом я расскажу в пятницу, в четверг и в среду. А пока что берите материалы, которые внизу. Я их оставил в комментариях в описании этого видео. Берите эти материалы. Там есть реклама, закадровая озвучка и аудиокнига. Озвучивайте. Выкладывайте у себя на канале. Выкладывайте во всех соцсетях, которых хотите. Ну, в данном случае, например, Инстаграм, ВК. Но обязательно со ссылкой на меня чтобы я не пропустил это видео, чтобы я не пропустил вашу работу, чтобы я обязательно ее посмотрел и оценил. Ну и в эти дни, 20, 21 и 22 числа, я буду в прямом эфире критиковать вас. Ну, это как бы конструктивная критика. И выбирать победителя. Я уверен, что это будет очень круто и интересно. И у вас будет возможность проявить себя и засветиться. Да пребудет с вами сила голоса. Жду ваших работ.